последние годы наша экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться, зачастую вне зависимости от внешних обстоятельств. Это было и в COVID, потому что мы в 2020 году меньше упали, что привело к инфляции, к разгону инфляции с одной стороны, а с другой стороны. предпочитают сейчас об этом не говорить. Вот я смотрю а, аналитику западную, да, и... у нас в разы ниже уровень госдолга. У нас Существенно ниже инфляции из развитых стран у нас в общем да. сейчас... В Германии 7,4, в еврозоне в целом 6,9, во Франции 5,7. Поднимите, наша оценка по прогнозу темпов роста экономик мира по этому году. Если можно, я я следующий слайд. Я да, смотрю да. на госдолг. Ну общем, да, цифры госдолга, 14, они говорят сами за себя. 14,9 в России, 121,7 в США. Thank <laughs> you.